Что говорить, когда люди спрашивают, чем вы занимаетесь, а вы находитесь в сетевом маркетинге, в MLM бизнесе, в сетевом бизнесе. И как бы так правильно сказать, чтобы это сыграло вам на руку и человек заинтересовался то, чем вы занимаетесь. И таким образом попытаться человека зарекрутировать в свой бизнес, либо продать свой продукт. Итак, ребят, всем привет, меня зовут Виктор Бондолет, я являюсь топ-лидером своей сетевой компании с объемом бизнеса более 30 тысяч долларов ежемесячно. Я сетевик-практик с более чем 9-летним стажем, также являюсь основателем сообщества, успешным предпринимателей домашнего бизнеса Business Chance Pro и автором книг «Форма привлекательного маркетинга». И а, в этом видео мы с вами разберем такой момент, да, то есть а, как вести себя при разговоре, либо при переписке, либо при созвоне, а, как отвечать, как заинтересовать. И я надеюсь, что вам это видео будет полезным. Итак, ребят... А прежде чем мы начнем говорить да то есть вы должны понимать несколько определенных вещей а, которые у вас должны быть в мыслях постоянно вы должны понимать факты рассказывают а истории продают многие предприниматели из маркетинга делают огромную ошибку когда они начинают э, заниматься бла-бла технологией то есть мой продукт самый инновационный моя компания самая новая самая передовая на рынке и это уничтожает все что э, вы пытаетесь сделать в принципе вы все должны передавать через истории если вы хотите продавать свой продукт если вы хотите рекрутировать научитесь это делать через истории потому что истории это один из триггеров влияния на человека и когда в особенности у вас человек спрашивает, чем вы занимаетесь, все должно быть кратко, сладко и по делу. И вы должны создать интригу вместе с интересом. Если, ребят, вам эта тема нравится, да, то есть, и если вам важно узнать всю эту тему, досмотрите до конца, будут приведены определенные скрипты, как отвечать, что говорить, и также вы сможете это легко передать своим партнерам. Итак, ребят, приступим. Да? То есть, например, вы можете ответить следующим образом. У меня по-настоящему веселый бизнес, где мне платят за рекламу. да, То есть, смотрите, хочу заметить, что вы должны соблюдать скрипт, но говорить по своему да то есть возможно вам не свойственно говорить веселый бизнес возможно интересный бизнес и так далее да то есть говорите на своем языке скрипт это как пример для вашего моделирования у меня по-настоящему веселый бизнес где мне платят за рекламу и здесь вы вставляете что угодно то чем вы занимаетесь например за рекламу здорового образа жизни прикольно прикольно где мне платят за рекламу способы экономить деньги на домашних счетах? Где мне платят за рекламу золота и серебра? Да, то есть и подставляете то, к чему относится, например, ваша индустрия. Другой вариант, вы можете использовать. Я на самом деле продвигаю разнообразные продукты и услуги по всему миру. И мой флагманский продукт это система взаимоотношений с клиентами. Поэтому, как, кого ты, имя, например, Иван, знаешь, кому было бы интересно получать больше клиентов и партнеров? То есть, здесь идет а, про CRM-систему, да, то есть, это как один из примеров. А здесь опять же вы можете это подставить под свой образ жизни под свой образ бизнеса например в индустрии красоты и здоровья я на самом деле продвигаю разнообразные продукты от кончиков пальцев ног до кончиков волос по всему миру мой флагманский продукт и тут например вы приводите один флагманский продукт который очень сильно приносит результаты вашим клиентам например мой флагманский продукт это продукты для похудения либо белковые коктейли которые буквально за 2-3 месяца позволяют скинуть по там 10-15 килограмм без изнурительных диет и а, без принудительного там хождения в залы поэтому если ты там мария знаешь кому было бы интересно а тема похудения либо тема красоты здоровья Могла бы ты мне подсказать, да, то есть, опять же, это как пример, вы берете форму, формулируете под себя. А если, ребят, вам ценно то, что я вам рассказываю, ставьте лайки, мне будет это полезно, ценно смотреть, что действительно вам заходит тот инструмент и те рекомендации, которые я вам даю. Если же не заходят, ставьте дизлайки, это тоже как один из примеров, поэтому все это нормально. Я в принципе привык говорить лицом, да, то есть, чтобы меня было видно здесь решил проэкспериментировать для вас показать слайды но в любом случае Ставьте лайки, если вам ценно, ставьте дизлайки, если вам такой формат не особо по душе и в принципе моя подача через слайды не особо нравится. Для меня это будет вниманием, признаком и буду исправляться, буду учиться делать что-то лучше. Итак, чтобы подвести итог, да, то есть если они спрашивают о более подробной информации, да, то есть вы их заинтриговали и нужно идти закрывать сделку да то есть продолжать общение и вести к рекрутингу либо к продаже. и вы говорите да конечно я буду рад поделиться с тобой более подробной информацией мария например да то есть обязательно используйте имя да то есть имя это самое сильное слово при общении при продажах при рекрутинге на подсознательном уровне имя влияет огромную роль в ваших отношениях. Самое крутое это то, что большая часть моего бизнеса автоматизирована. Поэтому если я тебе пришлю ссылку, пройдя по которой тебе понадобится 15 минут времени на изучение, когда ты сможешь это сделать? Да, То есть вы здесь берете некое небольшое обязательства человека, то есть вы говорите, что вы готовы дать ему информацию, а тем самым еще больше интригуя тем, что вы просто пришлете ему ссылку на изучение и спрашиваете у человека, а, когда он сможет это изучить, да? то есть потратит свои 15 минут времени. И человек говорит, например, сегодня вечером, и вы тогда понимаете, что либо вы сегодня вечером, либо завтра с утра вы можете человеку написать, у вас есть повод, потому что человек сам дал обязательство посмотреть материал. Да, то есть, и таким образом вы с человека берете обязательства, и у человека на внутреннем уровне а, формируется вот это обязательство действительно посмотреть вечером, потому что он подразумевает, что вы с ним свяжетесь. Вы можете, по крайней мере, об этом также и сказать, и вы можете уточнить. Правильно я понимаю, что если я сегодня вечером, либо завтра с утра к тебе напишу, спрошу твое мнение по поводу данного материала, ты мне сможешь а, рассказать? Да, да, нет, нет. Все. Таким образом вы берете с человека обязательства. Итак, ребят, если вам ценно, опять же, да, то есть и вы хотите научить своих партнеров тому же, да, то есть потому что эта тема очень легкая и очень дублицируемая. Просто необходимо знать вот эти скрипты и их использовать. Поэтому делитесь у себя на стенах, делитесь у себя в социальных сетях и... Мне э, будет тоже это признаком того, что э, мой материал востребован, и я буду вот этим мясом с вами делиться все чаще и чаще. Разными скриптами, разными способами, разными моментами в индустрии сетевого маркетинга. Поэтому делитесь у себя на стене, чтобы пересмотреть самостоятельно и делитесь ради того, если у вас в особенности есть команда, чтобы они могли это использовать в своем бизнесе, в, в своем бизнесе для того, чтобы упростить э, все эти методы. Итак, ребят, если они не Ничего не спрашивать то есть вы вроде бы постарались вы поработали вы их заинтриговали ну то есть вы наработали уже навыку вы работаете со скриптами вы видите что кто-то на них реагирует но есть люди которые не будут реагировать и это нормально относитесь так нет следующее, да то есть не обращать внимание на тех кто вам говорит нет ваша задача в индустрии сетевого маркетинга это выявить максимальное количество людей которые открыты к вашему бизнесу поэтому это игра чисел играйте на количество и придет вам качество, потому что с количеством вы наработаете опыт, навык, вы в принципе будете чувствовать людей, поэтому те люди, которые вас просто игнорят, все, просто относитесь, нет, окей, okay, следующее, так или иначе вы должны понимать, что они не подходят для вашего бизнеса. Поэтому, ребят, если вы смотрите это видео и вы до сих пор не подписаны на мой YouTube канал, обязательно подписывайтесь. Потому что каждую неделю выходит новое видео по теме продвижения в онлайн, скрипты, методы, технологии, развития сетевого бизнеса через интернет. И если вы... Ищите возможности, как получить больше клиентов, больше партнеров, более простой способ контактировать со своими клиентами и партнерами, как заработать больше денег, переходите по ссылке в описании, вы сможете получить доступ на мой бесплатный 10-дневный лагерь по интернет-рекрутингу, который подскажет вам, как автоматизировать все эти ресурсы 24 часа на 7 дней в неделю и 365 дней в году. С вами был Виктор Бондолет, спасибо за уважение. Ваше уделенное время. Всем пока-пока и до следующей встречи.